Всем привет! Вы на канале UID и с вами Бакуменко Антон. У тех, кто часто работает с дизайном полиграфии, может возникать небольшая проблема, когда полиграфия просит установить для вашей визитки или плаката, или другой полиграфической продукции плашечные цвета. Часто также плашечные цвета просят ставить на конкурсе World Skills в компетенции графический дизайн. И тут возникает вопрос: как это сделать? Итак, давайте разберемся, что такое плашечный цвет или по-другому Spot Color и как его установить. По стандарту при работе в программе Illustrator вы используете триадные цвета, которые называются CMYK. То есть циан голубой, магентая или маджента это розовый или пурпурный цвет, yellow – это желтый и black – черный. Черный цвет является дополнительным в этой палитре, и поэтому она называется триадной. При смешении данных цветов мы получаем различные оттенки, но иногда требуется определенный точный цвет, который не должен меняться. Например, как у компании Coca-Cola. Цвет это красный, который имеет номер R255, G0 и B0 тоже 0 в палитре RGB. Он является плашечным и не подлежит изменениям, так как это брендированный цвет, который они везде используют. Так вот, получается, если вы хотите, чтобы цвет при печати был до миллиметра, до последней циферки самым точным, вам следует его преобразовать в плашечный цвет. Итак, как же это сделать? Давайте откроем программу Illustrator, создадим файлик и сделаем прямоугольник. Зададим ему какой-либо цвет, который вам нравится. Допустим, зеленый. Далее нам нужно перейти в образцы и нажать на кнопочку «Новый образец». У нас откроется окно настройки образца. Здесь мы можем его переименовать. Далее задать ему как раз-таки тип из триадного в плашечный. И нажать ОК. Теперь в палитре образцов наш цвет появился, и у него появилась белая рамочка с треугольничком в правом углу. Это означает, что ваш цвет стал плашечным. Итак, спасибо за внимание, надеюсь данное видео было вам полезным. Ставьте лайки и пишите свои комментарии, если вам было что-то непонятно. До новых встреч!